Дамы и господа, здравствуйте. Всех приветствую. Беленицкий суд Карма йоги. Это лекция для второго курса, потому как мы давно с вами оперируем понятие коронарных нервов, по-английски 12 cranial nerves, <coughs> ну а на русском языке черепно-мозговые нервы. Почему эта тема нам важна? Для кого-то она может показаться скучной, но в конце лекционного материала мы перейдем как бы на нашу тематику. Или после середины, когда я проговорю физиологическую часть, анатомическую, в том объеме, в котором вас это может интересовать. Перед тем, как начинать читать, я проконсультировался с несколькими специалистами. Мне сказали, что нужно расшифровывать какие-то вещи потому что медицинский вуз их расшифровывает. Ну, <смех> придется. Итак, э, вот эти вот 12 черепно-мозговых нервов, они нам показывают как бы необходимость и мотивируют практику медитации, потому что вот эта вот акупунктурная точка, э, которая называется «Governing Meridian 25», Сейчас вот, чтобы не отсвечивало. Вот она. Она находится на кончике носа. И я покажу уже все остальные, чтобы они у вас были. Вот эта вот точка, 26-я меридиана, задней, серединного. И после этого у нас идет 27-я точка, которая тоже будет использоваться в нашей медитативной практике. Хотя, как бы... Вот эти вот две точки расположены достаточно близко друг от друга, но тем не менее медицинские показания у них разные. И существует еще вот такая вот точка, 28-я, задней серединного меридиана, которая находится на уздечке. <свеч> Иголку я ни разу в это место не ставил. И э, когда мы практиковали в школе акупунктуры, мы тоже никогда эту точку не использовали. Но, тем не менее, в медитативной практике эта точка дает интересные состояния и интересные эффекты. Итак, скучная часть. Скучная часть, проговариваю черепно-мозговые нервы на английском языке, или cranial nerves. Первая Olfactory Nerve. Olfactory Nerve это первая пара, которая называется обонятельный нерв. Вторая пара на английском это Optic Nerves, зрительные нервы. Третья пара на английском All Acula Motor Nerve. Acula Motor это глазодвигательный нерв, который помогает глазу смотреть вокруг и то, что мы используем в глазной гимнастике вот это глазодвигательный нерв, акула, мотор нерв. Четвертый коронарный нерв, трохлер нерв. Это боковой нерв, называется он на русском. Потом абдустент, фейшел, вестибуля, кохлер, глоссофоренджер, вагус, аксессорий, хайпоглоссов. Хайпоглоссов и глоссофоренджер, когда вам говорят, скажите, А-а-а! и высуньте язык, Подальше не буду вас нервировать моим языком. Это э, языкоглоточный нерв, называется, и подязычный нерв. То есть сразу вот одним движением и одним звуком мы два нерва проверяют. Э, невропатолог у вас. То есть пятая пара э, нервов черепно-мозговых. Это троничный нерв, шестая отводящий, седьмая лицевой, восьмая. Предверно улитковый Да, но я понимаю, я ж на английском учил 9ят языкоглоточный, 10 блуждающий, 11 пара добавочный нерв и двенадцатая подъязычный. Я надеюсь, что вот с названиями с именами первый кусочек скучной части мы закончили. То есть нас будет интересовать и наша практика, мы говорили про All Factory Nerve, то есть обонятельный нерв. Обонятельный анализатор представляет собой трехнейронную цепь. И, и вот эта вот трехнейронная цепь, она вызвала у, у всех докторов как бы необходимость объяснить, что такое трехнейронная цепь. Ну, я попытаюсь как могу, но. Не знаю, зачем вам толком это надо. То есть она состоит из трех нейронов. Первый нейрон, он как бы, то есть, состоит из биполярных клеток. Второе это клубочки, так называемые. И третий обонятельный треугольник. И дальше все, что к нему относится, там, вещество, прозрачная перегородка и так далее. Докторам это неимоверно важно. Но вполне возможно, что и нам когда-нибудь это понадобится. Но вы должны знать, что, как бы, что такое трехнейронная цепь. То есть нас интересует логализация медитативного нашего исследования. Это волокна, нервные волокна, которые осуществляют связь обонятельной системы с гипоталамусом, логической системой и зрительным бугром. Кого это интересует, открываете векопедию и смотрите, как все это выглядит. Точка меридиана governing vessel задне серединного 25 локейшн, то есть местоположение на кончике носа, работает при потере сознания. Очищает кровь от алкогольной интоксикации. То есть, когда алкоголиков вот так хватали за нос, это как раз было оно. Медитативная практика кратко описана в книге Сахарова «Открытие третьего глаза» 1911 года издания. То есть, это не тот Сахаров, который водородную бомбу изобретал и не вставал, когда Политбюро заходило... На трибуну. Вот он единственный академик Сахаров, не вставал. Но это не тот Сахаров. Но так как два известных Сахарова, вернее один, который водородную бомбу делал, а этот Сахаров, открытие третьего глаза, он знаком только оккультистам. И еще израильтянам, потому что книги Сахарова издавались в государстве Израиль Все остальные почему-то не захотели издавать эти книги, но, тем не менее, ну, или переиздавались в государстве Израиль. Будем говорить так. Итак, какая практика, самая первая, которая может вот эту точку активизировать, особенно если вы можете концентрироваться на этой точке 25 задней середины меридиана. Собачье дыхание, поверхностное собачье дыхание практиковалось в двух вариантах у нас обычно, или же с высунутым языком, что активизировало вот два нерва Hypoglossal Glossal или мы язык сворачивали в трубочку и разные учебники по физиологии говорят разное одни учебники одних медицинских школ говорят что человек или может вот так делать а, а другие не могут и не могут научиться но тем не менее по моему опыту в школе йоги все те кто хотели научиться сворачивать язык в трубочку для практики собачьего дыхания все научились но а у нас же творческий процесс да? Поэтому собачье дыхание с концентрацией на 25-й точке задней серединного меридиана, оно возможно и через нос тоже, потому что технология собачьего дыхания это быстрое поверхностное дыхание. Не буду вас напрягать как долго я могу это делать э, идея вся в том что при этом я еще совершаю э, то что называется в хиропрактике или, или, в хиропрактике, или у костоправа компрессия дисков то есть я пытаюсь э, ну задницу я не отрываю я пытаюсь поднимать плечи у меня как бы позвоночник я все время его растягиваю вот на этом дыхании и как бы копчик все время он хлопает по столу. в этом тоже важная часть, желательно это делать, когда никто вас не наблюдает, потому что шуток не оберешься в свой адрес. Итак, собачье дыхание через нос, ставите свой телефон, начинаете с 10 секунд, 10 секунд получилось, не прекращаете делаете 20 получилось 20 делаете 30 то есть вам нужно определиться на какой длине на какой секунде вы начинаете сбиваться если вы можете одну минуту так продержаться все нормально это чисто техника вот такого поверхностного неглубокого собачьего дыхания но через нос дальше дальше мы определяемся с концентрацией Вся идея, вся идея раджа-йоги, это если, когда вы уже освоили технику дыхания, вы до одной минуты догнали, вы видите, что все оно работает, дальше ваша задача за время этой одной минуты не отпустить концентрацию с кончика носа, концентрацию внимания. И у вас как бы воображаемый вот такой шарик, то есть представьте, что вот зелененький такой шарик, он вдруг засветился, и вот эта вот энергия туда-сюда прогоняется через одну точку, которая как бы все время она у вас должна активизироваться. И эта точка, это и есть воздействие на обонятельный нерв, или как он называется, all-factory nerve. Нерв противопоказания противопоказаний у нас три и одно предупреждение то есть первое первое противопоказание к этой практике это гиперсомния, повышенное обоняние отмечается при некоторых формах истерии и у некоторых наркоманов которые любят кокаин ну в отношении кокаина сейчас многие Люди, которые делают репортажи, прямо видно, кто из них на кокаине по красной окраске вокруг ноздрей и, и так далее. И глаза у них такие страшные. Фамилии я вам показывать не буду, но все, кто на кокаине, их видно. Их не так много, но тем не менее они есть. Особенно у оппозиционных таких. То есть пару человек я, я вижу регулярно. И чем дальше в лес, тем толще партизаны. Но раз человек может выходить, давать репортажи, замечательно. Но колбасит их не по-детски. То есть первое противопоказание, это повышенное обоняние, когда у человека расшатана нервная система вследствие заболевания или пристрастия к кокаину. Вторая паросмия это извращенное ощущение запахов. Оно наблюдается, ну, извращенное это, наверное, неправильное слово перевода, скорее всего, как бы, то есть несоответствующее действительности ощущение запаха, оно наблюдается в некоторых случаях у больных шизофренией, у людей, у которых поражен, там есть такие особые извилины, и при истериях тоже диагностируется, но ну, самый простой такой детский способ диагностики этой паросмы, если я правильно на русском произношу, это люди получают приятные эмоции от вдыхания запаха бензина и других технических жидкостей, и также у, у больных, когда анемия, то есть дефицит железа. А железо это, то есть, гемоглобин, проблема с гемоглобином. Поэтому, как бы, когда есть вот эти показания, лучше этого избегать, потому что могут быть какие-то обострения, мне бы не хотелось. То есть, в этом случае нужно делать асаны, а не заниматься пранаямами. Ну и еще при некоторых психозах, у людей, которые больны, наблюдаются обонятельные галлюцинации. Я думаю, что если бы Сахаров свои результаты описывал бы не в книжке «Открытие третьего глаза», а в кабинете у доктора-психиатра, ему бы точно приписали бы какой-то из психозов и написали, что у него обонятельная галлюцинация. Поэтому, как бы, психиатрия и раджа-йога, они идут достаточно близко, потому что у всех людей с психиатрическими заболеваниями обострены вот такие чувства, ощущения энергии и так далее. Предупреждение. Обонятельный нерв может служить входными воротами для инфекции мозга, больной может не осознавать потерю обоняния, вместо этого. Он может жаловаться на, например, нарушение вкусовых ощущений каких-то. Эта информация, она взята из старых медицинских источников, потому что в прошлом году огромное количество людей принесло COVID в разных формах. Кто-то перенес просто на ногах, ну температура поднялась, вот, Ну тест показал, что ковид. Ну копыта никто не откинул, как бы все хорошо. Многие люди, как, собственно, такой пассивный курильщик лечил или, или был рядом с ковидным больным при всех предохранениях, как бы, все-таки какую-то дозу он вдохнул. И при сильном иммунитете, особенно если человек регулярно чеснок и лук, во время ковида и пара рюмок водки никогда не помешает до обеда употребить вот пару, не стакан, а пару ну и обязательно лук, чеснок и все цитрусовые любые, лимон и лайм и лайм. тут уже хрен с ним, с желудком, главное, чтобы иммунная система обладала вот вероятностью бороться с этим и поэтому многие люди перенесли ковид, у них у кого-то хороший иммунитет, у кого-то плохой, но всем известно что одним из результатов когда человек перенес ковид, то обоняние пропадает на, на месяц, на два, на три, на полгода. А потом медленно, медленно, постепенно как-то восстанавливается. Поэтому тут нужно дать какую-то поправку. Я извиняюсь за это вот длинное все. Эта часть закончена. Практическая. Чем делится сахаров в своем исследование что он говорит он говорит что через три недели ежедневной практики он научился чувствовать запахи на больших расстояниях то есть в чем разница между как бы психиатрией изначальной и вот этой практикой концентрации на 25 точке заднесерединного меридиана то что у Сахарова раньше у него не было никакого такого супер Супер грандиозного, обонятельного вот такого э, состояния этой ситхи. Но он концентрировался три недели по 10-15 минут, там в конце по полчаса, когда он уже организм адаптировался к этой медитации и насоздавал свои нейронные связи. Он начал чувствовать запахи на больших расстояниях. Ну, не как собака, но у него обострилось. И чем отличается развитие сверхобоняния от сверхобоняния в психиатрических состояниях? Тем, что раджа-йога это, развивает это чувство. А психиатрия, она это просто дает, и это следствие от какого-то заболевания, когда что-то плохо с головой, условно говоря, так в общем, если можно сказать, то какие-то вещи развиваются наоборот ну например все люди которые глухонемые они чрезвычайно сильны физически Той сахаров практиковал три недели 21 день 10-15 минут 20 минут но я думаю что он не вел в дневник это он уже потом начал такую статистику набирать Итак смысл этой практики в медитации на вот этой точке, то есть вся древняя литература Шива Самхита, Киранда Самхита, Кали Капурана, Хатха Йога Прадипика объясняет, что сама ситха не может быть самоцелью. Мы ставим ситку самоцелью просто как упражнение, то есть вот вы можете там гантелью сделать какое-то количество раз. Вот то же самое, нужно развивать какую-то вашу способность, возможность. Но это как вот инструктор йоги набирает свою группу. И у кого-то не получилось, человек два раза опробовал, у него не получилось, он говорит, «А, не мое, значит. Да нет, ребята, эти все вещи тренируются. Конечно, трудно научиться ходить по проволоке, по канату. Но научиться ходить по гимнастическому бревну сначала страшно, но за три недели, если человек пытается тренироваться, потому что терпение и труд все перетрут, у него достаточно ловко это получается, как солдат тренируют бегать по, по гимнастическому бревну, и все пробегают в итоге. Ну пара падений вот, пахом о бревной, сразу человек начинает более внимательно к этому подходить, да, итак, для формирования устойчивой нейронной связи, Сахаров пишет, нужны годы тренировок. Так как смысл нашей практики в удержании концентрации на одной точке в течение одной минуты и более, даже навык удержания концентрации внимания в течение одной минуты, он уже вам много что может дать вашу нейронную сеть. Потому что э, то, что я пытаюсь сделать, это чтобы у вас получился маленький вот такой вот, малюсенький какой-то успех. Потому что успехи окрыляют они а удачи опускают вниз, поэтому ступеньку нужно сделать настолько маленькой, чтобы ее можно было легко преодолеть. А если вы ее не смогли преодолеть, значит вы взяли себе для себя сильно большую ступеньку. Вот и вся и вся мудрость. То есть смысл упражнения показать начинающим практикам, что в раджа йоги ничего нет такого суперсложного. Просто путь начинается с одного шага. Да, для устойчивой связи, чтобы ситху нарабатывать, нужны годы. Но вам всем не нужно обоняние собаки. А вот когда мы практикуем одну минуту, в этой практике ничего сложного нет. Если вы уже научились растягивать вдох на 12 секунд и более, а выдох, на 14-16 секунд, значит, вы готовы идти дальше. Полное дыхание йогов, концентрация внимания на точке 25 задней середины обредяна тоже может стать вашей практикой. Статистическая обработка опыта 3000 учеников. То есть я ездил, когда я жил в постсоветском пространстве, я ездил в 18 городов. У меня было 3 города. Моих базовых, это, то есть я работал в Харькове, плюс Запорожье и Днепропетровск. Я ездил регулярно, ну и раз в месяц ездил в Кишинев, раз в месяц в Волгоград, раз в месяц там еще куда-то, раз в три месяца в Самару, ну а потом мы сделали график такой. И получилось, что вот в 18 городах было 3000 учеников, и с них со всех... Я начал собирать статистику где-то с года 95 -го. И вот эта статистика показывала, что медитация на 25-ю точку проходит легче, чем на третий глаз. И это показывали люди и в Запорожье, и в Киеве, и в Ростове, и в Волгограде. Возвращаемся к вопросу, который несколько раз задавался в лекциях, почему суппурак не работает. Это как бы к вопросу по теме мудр. У нас, у нас с вами было домашнее задание под на Мудре. Я надеюсь, что все, что все проделали, научились достаточно хорошо заворачивать пальцы, чтобы меридиан толстого кишечника замыкался с меридианом легких и меридиан перикарда замыкался сам на себя 9 точка с 8 и таким образом получается цепочка такая которая закручивает энергию вы наверняка походили недельку вот, вот с этими вот с такой мудрой и почувствовали как оно все крутится зачем это все нужно за тем, чтобы у вас появилось физическое ощущение в акупунктурных меридианах. Вы поняли, что эти акупунктурные меридианы вот так замечательно работают. Конечно, нужно их раскрыть и, конечно, нужно практиковать движение энергии по ним. Что у нас получается дальше? В классической литературе точнее в хатха-йога про потому что именно там объясняли все асаны, и это главная книга йога-натхава, не взяли, потому что никаких более ранних текстов, где подробненько объясняется каждая асана, их просто нет, и описание асан в текстах более раннего периода, они встречаются, но там, знаете, как у Стругацких, появился человек в сером пальто и в огромных очках, и все, это полное описание, как бы, а дальше он голый и босиком шел. Ну и Стругацкие это высмеивали, потому что если уже взялся описывать, так описывай. А не взялся описывать, так и не надо. То есть, Сухпурак у нас получается, то есть Мудра Перикарда, она у нас работала. Дальше мы указательный палец ставили рядом с третьим. И почему? Ну потому что вот здесь вот, вот тут, находится точка Хэгук, четвертая точка меридиана толстого кишечника. И получалось, что указательный палец замыкается на вот эту точку, но если вот тут даже сильно нажимать, то все равно вы не можете пробить вот эту вот мышцу, которая есть, потому, поэтому точку колят отсюда, но и отсюда тоже можно ее колоть. То есть при желании и настойчивости вы начинаете и на указательном пальце замыкать. Что получается дальше? Дальше мы делали Акпалабхати, и нужно было найти 20-ю точку меридиана толстого кишечника. Ребята, без этого вы все равно дальше никак не поедете. Нужно выборочно выучить несколько точек. Каким образом мы практиковали сукпурат? Палец ставился в третий глаз, и вы начинали как бы делать, пережимать разные ноздри. То есть идея, внемеридианная точка третьего глаза, инь-танк, она как бы... То есть мы замыкали канал толстого кишечника, который ставился сюда. Вот, мы замыкали меридиан толстого кишечника с задней серединным меридианом, а дальше, как в игре на свирели мы делали или на флейте мы разные дырочки закрывали и пытались а эти две точки меридиана толстого кишечника 20 они воздействуют на мозг напрямую то есть это это стимуляция и почему же супрак не работал у многих но ну, это был вопрос для вас но я специально вам дал вот эту мудру чтобы было понятно, что раскрыть вот эти точки, их достаточно как бы напрягательно. Вот. А тут получалось, почему суппурат не работает. Потому что цепь у нас должна пройтись по всей руке. То есть и весь меридиан толстого кишечника, он должен включиться. При этом что получалось? Да, вот Мэтью у нас такой настойчивый, вот если ему не ответить сразу, то он просто всех расстреляет. Меридиан вот на таком расстоянии полной руки пробить достаточно сложно. Ну, плюс еще к тому, все зависит, как сам орган толстого кишечника у вас вычищен. А критерий какой чистоты толстого кишечника? Критерий очень простой. Если когда-то вы клизмы себе делали, и вы в итоге, то есть одна клизма, вторая, третья, а потом смотрите, уже чистая вода выходит. Никаких, извините, ни к столу каловых масс там нет. И вот когда кишечник восстанавливает свою возможность абсорбции, втягивать воду в себя, то э, ощущение чистой воды с клизмой в кишечнике, оно начинает давать покалывание по задней серединному меридиану, начиная от шейных позвонков и заканчивая вот этой точкой, интанг или же третьим глазом. И вот когда у вас сам толстый кишечник почищен, плюс вы как следует, ну, например, массажем, или какими-то, то есть ударная техника это тоже массаж. И когда вы массажем пробили вот сам меридиан, то, то в этом случае у вас начинает работать вот эта замыкающая цепь. И в какой-то момент в упражнении суппурак, появляются какие-то такие, как вспышки, вот такие вот ощущения. И, и в этом как бы весь смысл. То есть до тех пор, пока человек не поймет, что при заблокированном меридиане и напряжении, как камень вот этих вот мышц, когда человек на работе по стрессом, а потом он сел поделать суппурат. А тут у него как камень все. Энергия просто не проходит. То есть вот это вот напряжение в мускулатуре, физиологическое совершенно абсолютно напряжение, оно достаточно серьезно блокирует прохождение энергии. То есть энергия течет маленьким таким вот ручеечком. А нужно, чтобы энергия шла как такой мощный поток. Поэтому практика вот этой мудрой, когда вы начинаете ходить вот с этим замыканием пальцев, и вы потренировались недели три, через какое-то время у вас там прямо аж пощипывать начинает, как будто батарейку подключили. Если вы батарейку крону такую квадратную, вот на языке, там идет пощипывание такое, электрическое явно. А вот в акупунктуре есть такое понятие... Electrical sensation, то есть это называется Чи, энергия Чи sensation. Когда иголка заходит и на пальцах тот, кто практикует акупунктуру, он начинает ощущать вот такое электрическое покалывание. Ну, а пациент ощущает чуть раньше, на несколько секунд, поэтому все пациенты, которые боятся этого покалывания, они сразу эмоционально реагируют вот. На, на такое на такое состояние итак мы с вами сейчас проговорили почему суп не работает для многих и как сделать чтобы суппурак работал это как бы в общем в таком поэтому во-первых когда вы практикуете медитацию с 25 точкой меридиана заднесерединного, часть энергии идет и на третий глаз. И это важно. То, что доктора проговорили про трехнейтронную цепь, связанную со зрительным бугром и гипоталамусом, это тоже крайне важная информация. Другое дело, что пока вот на уровне знаний, то есть трехнейронная цепь означает, что там три нейрона. То есть там три электрических пути, который, по которым может идти энергия. И это важная, важная как бы часть. То есть вы должны понимать, что вся йога и раджа-йога, она очень плотно завязана с физиологией. И какое-то хотя бы поверхностное понимание о тех процессах, которые в организме есть, ну, должно, должно как бы у вас быть. Не говоря уже о том, что если мы когда-нибудь начнем этот курс школы чакрального целительства, не подготовку, а сам курс на третьем году обучения, то все равно, как ни крути, какие-то анатомические термины и, во всяком случае, название каких-то заболеваний все равно придется, придется изучать по той простой причине, что чакральная блокировка, она как бы сама не уходит, ей нужно заниматься, чтобы она ушла, покинула человека. Для некоторых блокировка чакр это, это просто спасение, потому что, ну вот им очень важно вот это все, им это жутко важно. Заблокировать что-то, чтобы меньше как бы было э, духовного развития. Вот вот такая часть. Когда вы начинаете раскрывать свои меридианы, то случается чудо интересное. Потому что каждое раскрытие меридиана, оно ведет вас каким-то новым ощущениям. И вот эти новые ощущения, они должны быть осознаны. То есть, когда вы осознаете, что меняет ваше состояние, и что приводит вас к состоянию счастья, а мы говорили, что состояние счастья это эндорфины какие-то там определенные, загадочные. И вот состояние счастья это, это то, с чего должна начинаться вся любая раджа-йога, потому что само слово самадхи это какое-то повышенное, то есть это состояние такого всезаполняющего счастья и к этому счастью нужно прийти, то есть нужно научиться сначала внутри себя создавать хотя бы вот такое вот маленькое малюсенькое счастье. Все дорогие друзья, я эту лекцию специально читал в записи. Если вы не подписаны на канал института карма йоги подпишитесь пожалуйста на первый курс и на второй курс. Рекомендуйте, если у вас есть друзья, которые интересуются оккультной тематикой. Свои вопросы пишите в комментариях. Большое спасибо, счастья вам!